Лет 50 назад в Ангарске напротив Шархайки через дорогу на территории РСУ была конюшня с десятком коней. Их использовали в те времена как транспортное средство. Помню, одна лошадь развозила хлеб по детсадам или отправят на телеге десяток досок в пригородный поселок для ремонта. Считай, больше полдня уходит на этот рейс. В летнее время лошадей на ночь отгоняли за город, Фастись. Отец мой, Михаил Андреевич, работал конюхом. И мы со старшим братом частенько помогали ему. Иногда брали с собой кого-нибудь из друзей. И тогда работа превращалась в приключение. Мы ехали верхом за отцом. Он ехал на телеге с привязанными оставшимися лошадьми. Сидел, седел, конечно, не было, и мы подстилали на спину лошади свою телогрейку, а ночью на этих телогрейках спали у костра. Рано утром возвращались в город в рабочие дни, а в выходные и праздники кони паслись за городом и днем. Для нас, мальчишек, была вершина искусства, момент. Разогнать эту рабочую лошадь в голову, да еще на перегонки друг с другом, хотя отец не потакал этому. А я, как говорится, с детства ростом не вышел и хорошенько обхватить ногами пузатую кобылу не мог. Ноги доставали только до подмышек лошади. Надо было балансировать сверху, одной рукой поддерживать, Постоянно сползающую со спины лошади телогрейку. Другой рукой пытаться править уздечкой. Кобыла, ее звали Машкой, никак не хотела меня слушаться. И у нас с ней были... была постоянная психологическая война. Кто кого должен слушаться и кто кем должен править. Садиться на эту кобылу с земли я не мог. Нужна была какая-нибудь подставка. Например, та же телега. И когда подводишь Машку к телеге и только собираешься сесть, она делала шаг в сторону, а прыгнуть ей на спину через ее голову я, конечно, не мог. Или улучшит момент, брак с кем-нибудь из друзей уже скачет, а моя Машка не хочет переходить в голову и трясет меня ехидной рысью. А один раз умудрилась такой голову мне показать, скачет, а земля под ногами почти на месте. Оказывается, она не выбрасывала далеко новый вперед и почти как детский конь-качалка умудрилась скакать почти на месте. А однажды при посьбе чуть не сбила меня грудью, несмотря на небольшой бич в моих руках, и убежала к чужому красивому цыганскому жеребцу, бросив своих сотоварищей по работе. Мне тогда казалось, что Тамашка нисколько не глупее меня, только говорить не может. Прошли годы и уже 30 годам, живя в деревне Зактуй, Тункинского района Бурятии, сев первый раз в настоящее казацкое седло, предварительно подогнав свои под себя, сказал: Ну, казачки, чем вы сможете меня тут удивить? И живя там, все мечтал принять участие в скачках, на празднике сухарбар и пострелять на меткость. Для этого были все основания. Еще в Ангарске, на первенстве завода, завода химических реактивов по стрельбе из мелкокалиберной винтовки я занял первое место с результатом 48 из 50 очков. И с лошадьми научился обращаться с детства. И уже здесь, в Зактуе, за праджиным столом мой Шурин, в то время управляющий затульским отделением совхоза Саянский, похвастался своим жеребцом Сирко, что никто в селе не, не сможет даже сесть на него. Серко признавал только своего хозяина. Я осторожно спросил Шурина, — Владимир Павлович, сколько минут даешь, чтобы обкатать твою лошадь? — Да ты даже сесть на него не сможешь, — был ответ. Поспорили. Минут десять хватило на все, чтобы нетренированный жеребец после бешеной скачки по парам был весь в мыли и уже не оттачился и вел себя, как в старой мире, опустив голову.